Соречь, ну это жизнь малина, конечно, да. Артем, давай купим домой собачку. Давай собачку домой купим. Купим домой собачку. Она так... Трид? Трид? Трид? Трид? где Трид? Трид? Handy, посмотри, она уже за горизонту. Да лапу. Дай лапу. Да лапу. Уже работаешь? Либо смотреть нос. А, я, я, Гриша странный папуген почему-то стучит не клювом, а головой. Постучи. Это что такое? Это зачем так-то? Постучи. Гриш, постучи, постучи. Дурак? Вы гуляете да. кто насрал пришла в квартиру мать и все в какашках это что такое кто это сделал где, на кровати прямо что ли? О, как <смех> доигрался как-то. волчара комнатный. Сейчас я тебя к создателю отправлю. Наскака. Ты будешь меня любить, даже когда я и психоватая? Что ты от меня хочешь? Я спокойно лежу, отдыхаю. Чего ко мне пристал? Ну, я, конечно, многое могу понять. Октя, ну это, по-моему, перебор. Ты нашла себе вот такую вот удобную кроватку. Нормально тебе? Вот повезло мне, не дурак я родился. Дал Бог ума, чё там? Прям не нарадуюсь на ум на свой насосный. Да. Себе окно и едет сам себе хозяин. Барсик. Барсик. Ну-ка закрой окно. Все, нет, пока. Барк your dog. Пошли домой. С тобой все нормально. Ты в порядке? Селик, ну скажи мне что-нибудь. Yes, <laughs> she goes in, in a different part of the room and comes out in a different place. I oh, think she's going to throw everything out of the closet for the night. Is an adequate cat? It's be so funny. I noticed it yet. She's like full like oh no. <laughs> <laughs> Посмотрите, это золотой ребенок. Вот он золотой, я не знаю. Я когда его выбирала, это, наверное, мне Господь сказал, держи себе собаку, которая украсит все твои дни. Потому что... Я очень злый. Я очень злый на Юльку. Моей злости немає меж. Ты что себе позволяешь? Тебе так удобно лежать? Если лежу, значит, наверное, удобно.